Всем привет, с Лев, и сегодня я продолжаю играть в Minecraft и в принципе, сегодня я решил записать разговорное видео, да, ребята, и в принципе, э -э, решил записать, в принципе, ну, через 4 дня, в принципе, надеюсь, получится выложить этот ролик, э -э, в принципе, да, как-то так, и в принципе, э -э, я начну с самого такого обычного, я хочу рассказать про два летсплея, а именно под куполом, что за летсплей вообще, почему я говорю уже про него 2-3 месяца, еще там один, ну, сборочку, летсплей, то есть под куполом это тоже сборочка, такая вот, которую я собираю. В принципе, давайте начнем, да. Начнем с мелочи, а начнем именно с того, ну, просто хочу э, как бы сказать вам спасибо за то, что вы набрали 10 лайков, ребята, за 3 дня э, в серии э, Живай Minecraft 8 серия, да, вы набрали, это на самом деле очень круто. Uh, в принципе, у меня были проблемы с зависаниями, то есть, uh, в прошлом видео я уже записывал, поэтому, если будет лагать сильно, то правда, простите, буду ходить просто вот вперёд, то есть, особо не буду. Тут, я не знаю, почему у меня очень лагает, я, ну, реально, не знаю, у меня вроде как все нормально настроено, я вообще без тех ступаков играл. Ну, ладно, в принципе. хорошо. Uh, реально, спасибо за то, что вы набрали 10 лайков за 3 дня, потому что... Последний ролик, только, который был почти два месяца назад, ролик назывался «Год каналу». Как раз вот там был разговорный ролик, и он набрал 11 лайков. То есть, ну, остальные набрали только по 8 лайков, может быть, по 9. В принципе, в принципе, что я хочу сказать. Давайте перейдем, в принципе, к... Ну, еще расскажу одну тему маленькую. Это, ребята, то, что мы набрали, наконец, спустя год, даже чуть больше. Набрали 10 тысяч просмотров полностью, ну то есть за все видео я набрал 10 тысяч просмотров, уже 10 тысяч 200 где-то просмотров, то есть достаточно хорошо стрельнул последний ролик, и поэтому просмотры очень быстро накопились, да, получается 10 тысяч 200 сейчас, и в принципе это на самом деле не, не может меня не радовать. Да, если что я играю на сложности нормальной, а голод у меня не попадает, потому что у меня тут эффект стоит, насыщение, да... В принципе, как-то так. Ну что ж, в принципе, давайте расскажу про под куполом. Что это вообще за сбочка такая, почему я говорю про 2-3 месяца уже. А именно, ребята, это такая сбочка, которую я снимал почти 3 года назад. Да, снимал на прошлый канал. Я когда-нибудь про это расскажу, я думаю, расскажу в самом летсплее под куполом, когда он выйдет. Он выйдет на мощном компе, потому что даже вот сейчас, вот ну я чувствую сейчас, сейчас лаги чувствуются и то... Uh, и поэтому как-то вот не хочу, я не смогу просто на все записывать на этом компе, uh, потому что, uh, ну, потому что даже сейчас в обычном мире лагает, без всяких вот этих модов, все такое, а там уже 130 модов, ребята, ну, если быть точнее, 128 модов на данный момент, но там еще модов 70-80 есть, которые просто не поставил еще в сборку, постепенно ставлю, то есть куча модов, я сборочку, наверное, делаю на новом компе, Потому что ну это слишком уж сложно, ребята. На таком копе все очень дико лагает и невозможно просто на все работать. В принципе, я хочу заснять на этом копе пока что, ну, небольшую сбочку, он, наверное, будет максимум модов 30 на версию. Ну, я пока не буду говорить версию, потому что точно сам еще не знаю. Но я знаю, пока версия, но я могу еще передумать. Да, выйдет эта сбочка через месяц два месяца я не буду название тоже сполгивать сполгивать да не буду потому что ну это не интересно будет и жанров говорить какой там то есть типа ну типа бывает же жанры всякие вот эти ну разные же сборки бывают там там крафт какой-нибудь то есть вот магические да сборки бывают и другие всякие сборки технические я не знаю да в принципе еще сразу скажу то, что эта сборка выйдет на 100 подписчиков. Ну, вот эта сбоко, Про которую я сказал. В принципе, как-то так. То есть она выйдет на 100 подписчиков. И, в принципе, сейчас у меня 92 подписчика. Сейчас остается всего лишь 8 подписчиков. И думаю, выложу, ну, начну снимать сбоку через месяц, через 2 месяца, наверное. Даже, возможно, через полмесяца, но это вряд ли, потому что я еще сбоку не подготовил. Начал ее создавать только в 19 апреля. В принципе, как-то так, что-то я монстров тут не вижу, это странно. Просто она все решила рассказать вам такую вот новость, да. И, в принципе, надеюсь, вам, ну, как бы, я не знаю, ролик такой разговорный получился, да. Ну, что еще могу сделать? Ну, если вы искали вдруг такой биом, то я не знаю, сид могу скинуть, например. Ну, типа, вот сид, типа, ну, может быть, кому-то надо, uh, вот сид, да. Так, у меня бесконечная еда, поэтому у меня хп быстро восстанавливаются. Да. В принципе, вроде как все рассказал. Под куполом будет выходить на новом компе. И, в принципе, как-то так. Ребят, я сейчас снимаю чаще ролики. Поэтому, ну, и пожалуйста, ставьте лайки. что такое под каждым роликом, пожалуйста. вот Реально, пишите комментарии, чтобы как-то продвигать их. Чтобы мы набрали достаточно быстро 8 подписчиков. У меня за один стрим когда-то было 11 подписчиков. Подписалось, я где-то 2,5 часа стримил. А вот сейчас такого не получается. Вообще стримить не получается сейчас. Шуком слабый. Поэтому, ребята, простите, я просто навсего не могу сейчас стримить. Может быть очень редко, но это и тот тестовый стрим был. Вот недавно пробовал стримить. Недельку назад. Ну, прошлые выходные, да. В принципе, как-то так Как-то так В принципе, ну, то есть 8 подписчиков, в принципе, не так уж и сложно, думаю, набрать Думаю, за 2-3 месяца, ну, даже за 3 То есть, ну, думаю, то, что у вас получится То есть, как-то, я не знаю, скидывайте кому-то Или, там, не знаю, с других аккаунтов подпишитесь, я не знаю, да Я знаю, кстати, то, что у меня уже было 100 подписчиков а Это было где-то месяцев, наверное, 9 или 8 или 7 назад Ну, не помню точно Uh, все дело в том, что YouTube удалял подписчиков Это было где-то uh, в декабре, вроде как, перед Новым Годом uh, У некоторых, я знаю, людей даже по несколько тысяч отняло, да, подписчиков А у меня 30 где-то подписчиков отняло У меня было на тот момент где-то почти 120 подписчиков Вот как-то так, ребята Ну, в принципе, теперь хотя бы будет какой-то стимул вам подписываться, ну, так, я не знаю... Uh, если кто-нибудь новенький посмотрит, там, подпишитесь, если вам интересны всякие там выживания, смотрите, все такое. Этот ролик просто все такой вот разговорный, я здесь ничего не собирался делать, там, ничего снимать такого, ну, важного, да, просто рассказать и все. Uh, в принципе, как-то так, на этом мы... Нихрена себе, он сам сорвался, у меня никаких тут модов не установлено. Так, хорошо. В принципе, ну, хера себе. Короче, все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал оцените оценить видео, да, всем, ребята, спасибо, и пока, да, и, в принципе, э, мы, ребята, э, буду стараться снимать видео чаще, я сниму следующее видео про карту, э, ну, да, пройду, карту, и дальше, возможно, запишу в слаки блоками, да, уже не записал 9 месяцев, поэтому уже, ребята, пора, да, это очень большой срок, четыре... 4... Ой, четыре месяца, действительно, девять месяцев прошло, да, аж с последней части. Что-то забросил. В принципе, ребята, все. спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте видео. Всем пока и удачи, пишите свои идеи для, например, второго канала, да, вот сейчас он появится тут, на экране, вот, наверное, вот тут он появится, да, в принципе, как-то так, как-то так. В принципе, ну... Подписывайтесь на канал, там я скоро, может быть, еще кому-нибудь ролик запишу. Один уже записал. Пишите здесь для того канала, для этого канала. Пока что у меня есть идеи, там, на ролика 4-5, ну, вперед. А дальше уже, не знаю, повторяться или что-то новенькое придумать. Потому что, ну, выживание записывать сразу не смогу, новое. Скорее всего, кстати, выживание в, в Майнкрафта больше все-таки выходить не будет, я все-таки так решил. Да и на 1.14, наверное, тоже, потому что вы не писали комментарии про это. Если вы хотите, чтобы я продолжал, например, на 1.14 в новом мире или на старом мире, то пишите, ребята, под прошлым видео в комментариях, именно под прошлым. Потому что я хочу выживания, там все такое, чем-то пишите, что хотите. Всем спасибо, пока-пока и удачи. Увидимся в следующем видео, которое будет уже, наверное, через пару дней. Пока-пока. Да.